Всем привет, с вами сегодня Евгения и моя дочка Таисия. Мы продолжаем заниматься спортом дома с детьми, поддерживаем физическую форму. Всех приветствуем, присоединяйтесь к нам, берите своих детей, одевайте кроссовки, занимаемся дома, места много не нужно. Все упражнения можно и взрослому тоже делать, но сегодня мы показываем тренировку именно для ребенка. Начинаем нашу тренировку с разминочки. Ребеночек встает перед фишечкой спереди. Еще одну фишечку или любую метку вставим впереди. Мы будем делать упражнение отсюда и до передней метки. Родитель будет обозначать упражнение, показывать. И чтобы ребенку было интересно, мы делаем с хлопочкой в ладоши. Ребенок начинает бежать вперед к фишечке и возвращаться обратно. То мы покажем первое упражнение. Начинаешь двигаться на месте, да, вперед-назад, немножко Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Бежали вперед, вернулись назад. И еще раз точно так же, вперед-назад, двигаемся, двигаемся, двигаемся, двигаемся, двигаемся, А я еще не хлопнула. И еще раз продолжаем, продолжаем, продолжаем, продолжаем, И вернулись обратно. Здорово. Теперь мы продолжаем прыжочки Прыжочки вперед-назад. Идея такая же. Не вернулись обратно прыжочками, двигаешься, двигаешься, двигаешься. Не вернулись обратно, здорово. Продолжаем прыжочки из стороны в сторону. Немножко из стороны в сторону. Чуть-чуть пошли стопы, поставь, их. Да, И продолжаешь двигаться. И вот, молодец, здорово. И вторая серия прыжочек в сторону. Одна вперед, другая назад. Здорово. Еще разок. Одна вперед другую сторону. Другая назад. Старайся спинку ровно держать, наклоняться в сторону. Тайна. Смотреть перед собой. Отлично. Молодец. Снова занимаешь положение к фишечкам. Теперь ты стоишь боком. поворачиваешься боком. И начинаем двигаться вперед-назад. И по хлопочку приставной шаг на фишечке обратно. Давай, чаще ножки, чаще, чаще, чаще, чаще, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Молодец, ты вернулась, здорово. Продолжаем, давай, давай, давай, давай, давай. А, не хлопнула? Молодец, ты уже сейчас среагировала. Молодец, ты поменяли бок на другой бок. Точно так же продолжаешь. Молодец, добра. также стоишь в боку, можешь оставаться с этой же стороны, делаешь прыжочек вперед-назад, а по хлопочку мы делаем не приставной шаг, а веревочку. Двигаешься на месте, задача развернуться, добежать обратно. Да, молодец. Да, спинкой продолжаешь. Двигаешься спинкой. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Выдох вниз, наклонились, потянулись к одной ножке, посерединке, ко второй еще раз. Вдох глубокий. И наклоняемся вниз к одной ножке. Посерединочки, к другой ножке. Умиться. Здорово. И последний раз вдохнули. Выдохли. Угу. И теперь у нас еще одна серия, немножко с другими упражнениями. Начинаешь. Выпада. также по хлопочку добегаешь, уже можешь бежать на ускорение, да, спокойно. Но выводы делаем хорошо, упражнение делаем качественно. 6, 7, 8, и спокойно подбежала, вернулась еще раз так же. Да, да, да, коленочку пониже. Угу, молодец. И подбежала. Умница, здорово. Садимся вниз на корточки. Ага, прыгаем мячиками на месте, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. И подбежали, еще раз открыли мячики. Ой! И подбежали. Да, здорово, отдыхаешь вдох, выдох и разминали кисти со стопами, разминаем кисти. убираем переходим ко второй части нашей тренировки к основной это у нас сегодня будет работа с теннисными мячиками с мячами мы берем для удобства три мяча если у кого-то есть только два можно и двумя выполнять можно и одним но с тремя удобнее потому что если даже один куда-то выпал потерялся всегда есть замена опять же смотрим по детям первое упражнение которое мы делаем это родитель бросает мяч Ребенок ловит с отскока и обратно родители в руки возвращают. Будет вот это примерно так. Раз, дай движет ближе клес. В Можно немножко бросать в стороны. Страшного, да, чтобы было движение. Раз, можно немножко назад. Сработаем примерно секунд 20, небольшую паузу, чтобы ребенок восстановил дыхание, настроился, объясняем за это время следующее задание. Следующее задание, ребенок ловит мячики с лета уже, без отскока, ловит с лета. Угу. Да. Так, А, давай, давай, внимательно. Да, с лета. молодец, чуть, чуть вперед подбежать, с лета поймать, Тремиться. Ножки сбрасываешь. Здорово, умница, вот так сбрасываю Ручки тоже отдыхают. Угу. Давай, очень хорошо занимаешься. Ребенка подвадриваем И следующее упражнение. Ребенок ловит мячик с поворотиком. Ты встаешь спинкой ко мне. Спинкой ко мне. Двигаешься ножками. Как только я говорю, «хоп», ты поворачиваешься и ловишь мяч. Готово? Хоп! Следим, чтобы ребенок при выполнении задания менял плечи. То есть раз поворот делал через одно плечо, в данном случае мы сейчас через правое сделаем. Следующий раз через левое. Отлично. И так чередуем. Правое. Угу, молодец. Готовимся, готовимся, готовимся. Левое. Угу, молоденько. А, чуть сюда поближе. Давай, давай, давай, давай. Хоп. Угу. Старайся не топать, да, чтобы не было падения. А, Быстрый стал. белая, хоп, молодец. И еще разок. Ух ты, это было красиво. Хорошо. А следующее упражнение, мало того, что ты делаешь поворотик, да, сюда, нужно еще хлопнуть в ладоши успеть. Сначала начинается с одного хлопка, а там посмотрим. Хоп, вот, молодец, здорово. И... Два, ну что, два клапка успела. Давай, давай, три. Три, ну почти, почти, почти вообще. здорово четыре, ничего себе, можно больше? Эть, эть, больше не получилось, давай, еще пару разочков. Оп, это колодушки не отцепит. Давай, последний раз. Умница, здорово, отдыхай. Отдыхай, ножки сбрасываю. Ручки, сбрасывай. А мне на 6 точно получилось. 6 или 7 даже получилось. Ну, прям неплохо. К вам я мне как-то Теперь смотри. Чуть-чуть подвижь сюда ко мне, подойди. Ручки ставишь здесь внизу. Родитель держит мяч чуть-чуть повыше. В какой-то момент отпускает задача ребенка быстро среагировать. Оп. Да, здорово. Да, да, да, пониже ручки, пониже, пониже, пониже. Оп. Молодец. Так, так, так. Опа. Коленочки пониже сами. Вот. Давай, давай, давай. видим Не знаю. Не знаю. Оп. Молодец. Здорово. Сопределяем два раза. Ниже ручки. Оп. По-моему, Таси его гипнотизирует, да? Этот мячик. Сейчас его съем глазами. Правильно, так и нужно. И последний раз. Ниже руки. Давай, давай, давай. Практически не злоешь. Оп. Молодец. Умница. Так. Угу. Нет, пока еще без этого. Ладно. Встаешь. Дети стоят чуть поближе и в какой-то момент отпускают мяч. Николтури, Николтури, воб. Супер, но посильнее, страшно. Шагом можно назад, да? Бежим быстрое ускорение, первый шаг активно толкаемся, ребенок быстро пробегает, обратно можно идти спокойно шаг. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Читрить немножко, да, можно делать вид, что бросаешь, бросаешь, а потом раз бросил. Да, опа, аккуратно, аккуратно совсем уж летать не надо. Главное, чтобы все остались целыми и невредимыми. Основная задача. Такой, как какой, -то, какой -то, не знаю. Два шага назад. Вот так. Давай-давай-давай-давай. Пора. Давай, у меня еще два разочка. Оп. супер. Раз-соточка. Молодец. Так, теперь ты также стоишь. Ток не подглядываешь, да? Внимание, не поглядываем. Смотрим лицом вперед. Ночки чуть согнутый В какой-то момент родитель катит мячик сзади. Катим не очень сильно, да, чтобы у ребенка была возможность добежать до этого мяча, никуда не врезавшись. Дальше. раз. Ну, это даже было очень легко. Можно чуть-чуть посильнее. давай давай давай давай И поймали. Здорово. Обратно идешь. Оп, <говор> давай, давай, давай, Активная нагрузка. Оп. И еще один сзади. Молодец, здорово. Отдыхаешь. Берешь фишечку, одну, фишечку другую. Можно использовать стаканчики, чашечки, да, у кого что есть, можно фишечки, крышечки, то во что помещается мяч. В принципе, можно и просто это делать руками, если у кого-то ничего нет. Задача ребенка поочередно теперь ловить. Да? То есть мы добавляем эффект внимания. И он ловит ребенка сначала с отскока с одной руки, а потом в тут же с другой стороны. Поехали. Раз. Два. Два. Сотрудка. Три. Четыре. Здорово. Хорошо. И теперь убираем. Убирай. Убирай. И следующее упражнение. Ребенок, это может как ребенок делать сам, так и с родителем. Ребенок должен поймать два мячика одновременно. Сейчас я покажу сначала сама. А то есть мы бросаем и стараемся поймать. Да? Ладно? И второй. Постараемся это сделать с первого отскока. Еще раз. Смотри. Я пробую. Бросили. Оп, оп. То есть глазки очень быстро меняем направление. Давай. Держи сама. Пробуй. Так. Это ты слёд сделала со сколько? Вот, О, умница. умница, умница, умница. Так. Давай. Готова? У -у -у. Один. И второй. Непрасное упражнение. играть, да? То есть сначала родители ребенку бросают. Два мяча одновременно. Раз. И второй. Ага. Потом ребенок родит. Оп-оп. Готово? Раз. И второй сразу. Так. И не бросает, Оп-оп. помнится, Еще пару раз делаем. на сегодня для мячей упражнений достаточно мы переходим к небольшой силовой части тренировки вчера мы делали пресс спинку и отжимания с ребенком сегодня мы меняем упражнение чередуем да, чтобы не было перегрузки на одни и те же uh, мышцы мы сегодня делаем с тобой планку планку обычную держит ребенок ну, по состоянию, ну, в принципе спокойно минуту Тася делает да, ну, кто-то может делать полминуты, кто-то может делать больше Давай мы сегодня будем делать, чтобы сильно время не затягивать. Секунд 45. Давай встаем в планочку. Угу. Спинка ровненько. Проверяем, чтобы нигде ничего у ребенка не перекашивалось. Ровненько держим. Головку можно чуть-чуть приподнять. Да. Внимательно. Молодец. Здорово. Ага, смотри, немножко тебя заваливает. Вот так держи. Ровно. Отлично. Молодчинка, давай, давай, давай. Пять, четыре, три, два, один. Стоп, отдыхаем. Отдыхаем, обязательно сбрасываем руки. Обязательно сбрасываем. Брасываем. Также встаем как в плавочку, да, только мы делаем локти, руки, локти, руки, да, чуть-чуть сюда ко мне подвинься, подожди, дочек, чуть-чуть сюда, надо под стол нарезать, Ага, давай, локти, руки, локти, руки, давай, давай, 4, 5, мы делаем 2 серии по 15 раз, 6, давай, давай, давай, 7, 8, 11. дышим, 9, Десять еще пять раз, давай, давай, ка давай, давай, давай, и еще два раза, последний молодец, отдыхай. Тяжело, да? Это сложно. Локти не болят? Ну, не мешает, конечно. Если, если неудобно, если жесткое покрытие, можно что-то подселить, да? Ну, говорит не особо, но в принципе можно и на коврике это упражнение делать. Естественно, это и родителям тоже полезно, очень хорошее упражнение. Отдыхаем, ручки сбрасываем, готовимся ко второй серии. Угу. Вторая серия у нас точно такая же. Мы делаем сначала планку, 45 секунд, и потом ручки, локти выдержим. Угу. Если тяжело, можно уменьшать. Смотрим по ребенку. Можно 30 секунд делать, смотри, какой же. Нет, Нет 45, давай. Ага, чуть-чуть поближе ко мне. Давай, и планочку мы делаем. Планчику. Головка равнее, породочек. Вперед. Ребенок ползет крокодильчиком вперед. Угу. Передвигает только ручки, ножки волочится по полу. Обратно идет, отдыхает спокойно. Идет, отдыхает. Да, да, да. Да, давай, давай, еще разок. Точно так же. Угу. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Угу. Молодец. Все. Хорош. Хорош. Вот это мы уже, видно, подустали. Здорово. Достаточно. И мы приступаем с тому, к чему в конце тренировки. Заминки. К заминки. заминки. Заминку мы делаем немножко просто, пробежались, все сбросили. Прямо секунд 30-40, ручки болтаем, ножки болтаем. Дышим, успокаиваем организм. Можно чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Если возможность будет выйти когда-нибудь на улицу, то, конечно, заминку можно делать, бегая минут. 7, 8 легкого беда. Ну, в нашем случае мы немножко пробежали, уже хорошо. И небольшую растяжечку заключительную делаем. Как всегда, начинаем сверху вниз. Если дому стоя занимаемся, начинаем с рук. Потянули одну ручку. Потянули другую ручку. сзади. Вот, да, помогаем ребенку. Тянем. Еще раз показываю. да Чтобы видно было. Здорово. Теперь одну ручку берешь вот сюда в сторонку и под рукоток ее возьми. Рукоточек. И вот так себе тянешь. Вот так. Молодец. Тур. Тяни, тяни, тяни. Угу. И вторую ручку точно так же. Прямую ручку. Тянем. Родитель может немножко сзади помочь ребенку тянуть ручки сюда. Да, здорово. Все, складываем ручки вот так. Довольно сложно. Вкладываем. Ну как можешь, как можешь. Насколько получается вот приединил, уже здорово. Теперь ножки пошире. Ножки пошире. И наклоняешься к ноге вниз. Вот туда. Можно не пружинить. Здесь уже на заменке Можно не пружинить, можно спокойно на выдохе, стараться ниже, ниже, ниже, ниже. Выдыхаем. расслабляем мышцы. Ковяночку угу. стараемся прямой держать. И точно так же в другой ноге. Клоняемся. две руки, Нет, смотри, точка. одну повесила, вторую не касайся, ноги не касаемся. Здесь важны руки, просто повесить. Ну, ну, вот сюда, ага. чтобы ровненько было, колензы не отбираемся. Вот, тебя под весом твоим будет наклонять вниз. И в другую сторону точно так же. Наклонила две руки. не держим, ага, Вон, чуть -чуть поднять. тянемся, хорошо, угу, достаточно. теперь берем ножку, отхватываем и поднимаем тянем, стараемся на весе держать, да, не прыгать, не падать, а ножку тянуть. Давай, давай, давай, вот. повыше. Заднюю поверхность бедра тянем, тянем, вот, молодец. И другую ножку точно так же взяли. И тянем, тянем, давай, давай, не падаем. Держим равновесие. Угу. Так, теперь наоборот. Взяли за стол ногу и к попкам прижали. Тоже стараемся ровно, не падая. Можно немножко наклоняться вниз, вниз назад, вперед. Ну, или старайтесь ровно. Давай-давай-давай, держи равновесие. Ну, давай-давай. Полезно на баланс, на весь пук не С ним ровно. Да. Давай-давай, Сама. Вот, вот, вот. Вот это уже здорово. Молодец. Теперь тянемся немножко на шпагатики. Уговор растяжка хорошая, конечно, можно на него и садиться. Уголовый. Не супер, просто тянемся, да? Не поперечный. Немножко ребночку подавливаем. Давай, давай, давай, давай, давай. Как можешь делаем. Угу. Меняй, немножко правая вперед. Давай, ножка правой вперед левая назад. Угу. Расслабляться. Чем лучше расслабишься, тем лучше растянешь мышцы без каких-то болей, да, там. Ага, меняй ножку, меняй ножку, ага, Дальше. отлично. Ага, головку ровно, наклоняемся, головка ровно, тянемся. Хорошо, молодец, достаточно вставать. Я еще упражнение его хорошо об стенку делает, Приезжали, ножки потянули. Да, ножку такая. Вставай. Стоп, удобно. Ты как бы ее упираешь. Да, да, да. Должна чувствовать, что тянется вот эта мышца литроножная. Чувствуешь, нет? Правильно делают, Смотри, в нее упираешь ногу. Видишь, у меня пятка почти назад встает. У нас очень Вот. Вот, сейчас ты молодец. Правильно делаешь. Меняй ножки, меняй ножки, точно так же, ага, допускай пяточку, опускай пятку вот туда сидим, угу. здорово, молодец, все, достаточно, иди сюда. Ну что, мы с вами хорошо потренировались, всех поздравляю с окончанием тренировки. Жду на следующее занятие. Вы огромные молодцы. Занимайтесь с детьми каждый день дома. Обязательно поддерживайте физическую активность. Это очень важно. Ну что, всем пока. Обнимаю всех. Пока-пока. Давай опять.